Здравствуйте, меня зовут Женя И сейчас мы проведем краткий обзор инструкции По пользованию электромобилем Nissan Leaf 13 -го года выпуска и выше И начнем мы с ключа У нас есть один такой ключ В котором находится настоящий ключ Который нам по сути не нужен Он нужен нам только в том случае Если у нас села батарейка И не работает наш брелок бесключевой то мы можем открыть двери автомобиля вручную. А так он у нас прячется в брелок. И э, все, что нам нужно, это вот такой вот брелок, который может находиться у нас в кармане, э, либо где угодно еще. Первая кнопка «Закрыть машину». Нажимаем, закрываются все двери. Вторая кнопка «Открыть машину». Она работает с двух режимов. Нажимаем один раз, открывается водительская дверь. Нажимаем дважды, открываются все двери. Третья кнопка «Открыть зарядный лючок». Нажимаем «Содержание». Третья кнопка также открывает нам замок лок, если у нас вставлен пистолет. И четвертая кнопка это поиск машины на парковке. Мы нажимаем ее, удерживаем 3 секунды и машина начинает э, сигнализировать нам, где она находится, пищит. Часто бывают случаи э, непонимания, почему не закрывается леда багажник. Объясняю. Машина имеет бесключевой доступ и когда ключ находится рядом, багажник всегда открытый. Машина его видит. Поэтому если вы закрыли машину Можете смело выходить, отойдя на несколько метров машина закроет багажник и никто не сможет его открыть. Перейдем внутрь машины и поговорим о всех подробностях здесь. Включается машина двумя способами. Первый – это включение для езды. Мы нажимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку старта. Доступ без ключевой, ключ у нас должен быть в салоне. Нажимаем один раз, у нас заграется на табло зеленая машинка. Это значит, что машина готова к езде. Мы можем включать джойстик и ехать. И второй режим это включение без педали тормоза. Мы нажимаем на старт один раз. И с одного раза у нас запускается зарядка, начинает работать. Начинает работать магнитола. И на этом все. Если мы нажмем кнопку включения второй раз, запускается все. Машина не может ехать, мы не можем поехать, но работают все. Стеклоподъемники, кондиционер. И переходим к джойстику. Есть три режима. Вперед, назад и нейтралка. И четвертый паркинг. Вперед, на себя, назад, под себя. Паркинг нажимаем вниз. И нейтралка. Налево. И с содержанием 2 секунды включается нейтралка. Все это мы видим на экране. На приборной панели все это видно. Вперед, назад, нейтралка. По управлению на руле. Правая часть руля посвящена управлению круиз-контролем. Также здесь у нас эко-режим. В данной машине у нас есть B и D режим, и кнопка «Эко» мы выбираем в каждом из режимов возможности режима «Эко». В данном случае это будет просто педаль газа будет становиться ватной. В левой части руля у нас управление громкостью, переключением радиостанции, либо дисков, и управление звонками. У нас полный электропакет, передние и задние стеклоподъемники, можно заблокировать. Возможность открытия или закрытия стеклопудемника всеми остальными, кроме водителя, разблокировать. И вот у нас есть интересные две кнопочки. При скорости в 10 или 20 километров автоматически блокируют все дверные замки. И когда мы приезжаем, то обычно все дверка за ручкой и ничего не происходит. Почему? Потому что нужно в ручном режиме открыть все двери. Если мы это забываем, то получаются такие неприятные ситуации постоянно. И последнее, это тройка зеркалов. Выбираем зеркало левое, либо правое И когда выбрали зеркало, можем его поворачивать лево-вправо, вверх-вниз То же самое право лево-вправо, вниз-вверх В режиме среднем это недоступно, джойстик просто стоит на месте Теперь про ручник, либо в данном случае правильно называется стояночный тормоз Находится он у нас под левой ногой Вот эта педалька, push on, push off на ней написано Мы ее нажимаем и стояночный тормоз у нас активен еще раз нажимаем и э, отпустили мы стояночный тормоз, кондиционер, авто включили, э, выбираем температуру и собственно все, автоматика все делает сама. Если мы хотим вручную, то переходим в ручный режим, сами выбираем скорость вращения вентилятора, направление движения воздухозаборников и настраиваем так как нам хочется, радио, э, диски, громкость, выключить карта, меню основное, можно подключить телефон здесь, либо по Bluetooth слушать музыку, поиск каналов и вот эта кнопка у нас тоже интересная, тоже ей будет отдельное время посвящено, это Тут тоже множество настроек по климат-контролю, по таймерам, по зарядкам. Слева у нас показания дневного одометра, есть два режима А и Б. Мы коротким нажатием листаем между режимом А и Б, на центральной панели видно эти режимы. И нажатием содержанием 2 секунды мы сбрасываем выбранный нами либо А, либо Б показатель. И самая сложная кнопка, это кнопка бортового компьютера. У нас есть много режимов. Пойдемся по настройкам бортового компьютера. Здесь у нас есть э, часы, э, будильник в единицах это у нас настройки температуры и скорости единицы измерения по температуре это выбор между фаренгейтами и цельсиями по скорости это выбор между милями и километрами значит правой кнопкой сверху мы листаем левой применяем сейчас мы правой верхней выбрали например километры нажимаем левую применяем язык русского нету есть другие языки Эффекты это звуки, которые при включении машины и так далее. И фактори это сбросить можно на стандартные настройки. Вот это менюшка очень интересная. Когда мы стали на зарядку, то сейчас вы видите напротив каждого 6 кВт, киловатт, 3 кВт, 120 вольт у нас указано время. Это примерно время зарядки. Когда когда мы станем на зарядку, у нас напротив э, той станции э, в которой мы включились, то есть если у нас 6 кВт станция, то напротив 6 кВт будет указано время, только напротив 6 кВт, если это 3 киловаттная станция, от домашняя, например, заряжательная 220 дома, стандартная зарядка, у вас будет напротив только 3 кВт стоять время. Что мы видим? Слева у нас температура батареи, возможные нормальная граница это синие, зоны синие это плохо уже внизу, и красная зона наверху тоже это плохо, все что между, это средние нормальные рабочие режимы. С правой стороны у нас 88 километров это прогнозируемый запас хода при 68% заряда текущего. Компьютер считает по прошлому владельцу. Например, если я активный драйвер, то у меня будет маленький пробег прогнозированный. Если я еду как пенсионер, то при таком же 68% заряда у меня будет показатель больше. Два фактора, которые влияют на продолжительность жизни батареи. Первый это плавный разгон. Он влияет и на продолжительность жизни, и на пробег на одном заряде. И второе это не допускать разрядку батареи меньше 20%. Глубокий разряд э, также вреден, как и зарядка чарджера. Поэтому не опускайте разряд меньше 20. И не разгоняйтесь слишком динамично. И ваша батарейка будет служить вам долго.